Так, у нас уже время пол-седьмого. Пита козу привезли. Козу привезли, Давид говорит. На видео засняли, они у меня молодцы. А да, я тем временем пока с Даринкой а, подготовила к борщу. Вот мы с Андреем да. варили вместе. Ну, я там нашинковала. А он меня поджарку делал. Вот. Борщец из всего свежего у нас картошка свежая, капуста все свое, свеколка, моркошка, зелень, ну вот лаврушки нет. Так, она у нас потомила, сейчас кушать собираются они у меня. Я начинаю стерилизовать банки, вот промыла, подготовила, еще на полу стоят. Короче, собираюсь солить огурцы и сделать компоты. Вот у меня. Здесь стоят ягоды, а ванны у меня. а, а Ванна у меня. А, а ванна у меня. Не знаю ч. Огурцы стоят замоченные. Даринка заплакала и растерялась. Ладно, все. Начинаем. Коза приехала. Коза приехала. Ничего. Она, да, она. еще покакала на нас. На тебя, да? Да. Ничего понравилось понравилась то да. да. Ну слава Богу, появилась, да? Спасибо mm -hmm. нашим подписчикам, да. что они помогли нам. Мы теперь будем снимать, не, не удалим канал. Да, Давид мама пошучила бес... очень сильно. Жестко, да? Да. И дети у меня испугались. Сказали, ну, посоветовались мы, и они сказали, мама, не надо. Давид особенно. Он даже спать не может из-за этого. Да? Могу. Почему нет? Ну, вчера-то... Не ты... не ну, вот. Вчера Вечера. Не... Мам, ты канал-то не будешь удалять? Я говорю, нет, не буду. Ладно, все, Начинаю садить. Всем привет, друзья. Ну, что. Иду доить козу. Первый день. И чуток боязно. Обычно я с утра шла, но... Сегодня что-то я время растянула. Стирку с утра замутила. Постирались. Постиралась. И что-то после маньки как-то не то еще. Сейчас посмотрим, как доится будет. Давай. Сегодня смонтировала вчерашнее видео про козу. и, Короче... Маленькая она, девочка, никак маняшка наша, принцесса, как эта лама, ну ничего, так, бяшка орёт. И что ты здесь бурагозил опять? Закрылась? А, не пускают, да. А, <связывается> <Угалывается>. <связывается> Сидеть будешь здесь теперь. Сейчас идем кашмей, козу. Да, и я... помню. Да, я... Достанет точно. <свя> Такое лицо, друзья. Она <свя> маленькая. Подними руку-то. Вот. Как нельзя доить более Как-то вынуть нормальное. Вот так, вот так держи. Вот так вот. Вот за это. И прямо даже не трясаю а, Блин, это же под Маньку было Как мы ее взяли? Уйдеть Уйдеть, уйдеть Уйдеть, уйдеть Уйдеть, уйдеть Он встанет Да? Так. Стой! Вылезет башкаца. Ладно. Пойдем, что ли, с Не бойся, не бойся. Боится, маленькая совсем. У нас маленькая такая... высокая? Рикет. Я еще не понимаю, я еще. Страшно даже. Все получилось, все нас дают. Ну ладно, будем Зайнинскую свою пару видеть. Даша, Даша у нас Зайнинский. А кто коза? Это, это обычная коза, но обычные козы вот с ты меня ты, внимание, обычные козы занески какая-нибудь гуляют вообще иди они стоят козаинские а кто-то идет У -у -у. А что ли капусту тянуть? На. Молодец, литр молока дава. Маленькая, маленькая. Эх ты, шустрой надо быть. Как манька. Тук тук тук тук. -тук. Пока тебя зацепишь, она уже все, все слопанула бы. Она не ест, когда ее дуешь. Стоит. Не ходим. Мы ходим. Дашу тоже выпустим. Пойдем. Думаю, ну, ради будет. Нет, не будет. Пошли. Пошли. Идем. Вы не найдите. Ладно, ладно. Красивая. Зубов нету, что ли? Они неудобные. Ну ладно, она безробия тоже плюс. Бяша, мальчик, выходи, занинский козел. Вот они быстро жуют занцы, занцы, американцы. Вот у нас свои занцы. Сажу, сажу, Пошли, гулять, гулять, гулять, гулять, гулять, давай, давай, давай, иди гулять, Бяша, вперёд, она не знает куда. это все клетки них. Все, будешь что у нас козой-дерезой. Молодец. Кушать травы много здесь. Я уже привязывать боюсь. О, этот-то у нас солитный прям. Солидный мальчик. Да здесь она, здесь, приглядывает еще, ходит. Ой, это козочка, козле. У нас козленок, наверное, такой был, да? Ага. А она... Ха -ха. она безрогая. Теперь попробуем молоко. молоко на вкус после маньки. Надо да, вид. Так, ну мы козу подоили. Так, кружку надо убрать отсюда. Как обычно, у меня посуда гора. Это мы принесли. А, хочу кабачковые эти оладушки сделать со свежей картошечкой. Все, мы поели ее и будем теперь только ее есть. У меня аминка поела, надо будет прибрать. Молочко дала кошечкам. Они давно его ждут. Так, вчера почти до 12 ночи я еще приборку делала. Еще мусорку не выкинули. Сейчас дождь начался сильный. Вот. там Видно, не видно, короче. И вчера до 12 часов солила. Почти до 12. Солила. Тигры Ольга пришел. Солила огурчики. Вот они у меня. Надо будет в подвал вынести. А сделала компотика вот из вишни. Три баночки вышла. У нас, скажи, три баночки вышло компотика. Ну, жду своих мужиков. А в подвал сейчас не выхожу, так как вызвала коммунхоз. Подвал опять затопила. В неделю уже по несколько раз, наверное, уже на той неделе, на прошлой неделе вызывала. И вот опять трубу менять надо в Дома-то старые, и все старело. Ну, короче, вот красота моя стоит и ждет. Да? Так, ее занесла. Еще диван надо постелить чистую постель. Так, что мы делаем-то? Да, нянчишься? Ага. Так, Амина, это что такое? Мамин платочек, почему на полу лежит? Котенок Ищ... плачет. Котенок плачет. Да. А почему платочек мамин лежит на полу? Да. А дождик идет. Да, ну где? Да. Да. Вот он испугался. И сейчас через блендер опущу да. смородинку. А Пока Потому что нельзя, дырка будет от бублика. Дырка будет от бублика, потому что... Так, иди, нянька. Бегла. А ты убирай давай с пола. Вон черепашка наша ползает. Наша Шулечка ползеет. Такая классная, я так люблю. Вот, вот мой любимый. Что делаешь, Тамина? <клышко> <клышко> <клышко> так, дождик закончится, девочки. Слушая маму. Дождик закончится, мама сходит за хлебом. Хорошо. А пока я буду мыть посуду, хорошо? Нет, денег нет на киндер сюрприз. Так, ты понимаешь, что такое денег нет? Покажи лучше ногти, как мама тебя покрасила. Не будешь показывать? Ну и все тогда, я тебя любить не буду больше. Мама. А у тебя есть ногти-то? Не стерла до конца, мама, да? Маж... Можем мыться, деточка? Намажем потом, накрасим. Мама, так. Давида посмотрим, что делать. Давид! Так, постель как всегда у пацанов. Но это Это что такое? Фантик чей? Он лежал давно. Давно когда? Выкинуть надо в помойку, да? Позавчера. Роют. Позавчера надо выкинуть. Мама у вас не проверяла. Теперь буду ходить проверять. Носки валяются, Давид. Она, кстати, лошади чего кушают? Овес. А? Овес? Да. Овес я... Э, ты че? А другой я... носок где? Там. Там же. Мусор вон почему-то. Ты же убирался вчера. Убирался. Мелкие у -у -у. засрали. Шторки-то у вас. Мелкие засрали. Опять Меленькие надо зацепить. Ладно. Чего надо? Петите. Ноготочку сейчас накрасим. Подожди, мама сейчас белье уберет, бельишко. Постелю. Накрасим. Подожди, потерпеть надо чуток. Дарина капризничает. Все. Это кто у нас плачет? Вот так она у нас разворачивается сразу. Туда-сюда ползать начинает. У тебя тоже есть? Надо умыться только, да? Девочки, как тебя зовут? И мину. Амину мыть надо. Ага. И цинаю. Амина, почему с маминым платочком играет, а? Можно, разве ага. нельзя? Кто разрешил? Можно можно? Ага. Мама ругаться будет. Нет, это... Ну ладно. Черт куколку. Да, несколько рецептов вспомнить. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, Папа да, да, да, да, да, да, да, да, да, все работает вот этот бананчик даринки очень нравится ну не трогай а, Тут зачем свечи. ну не трогай сейчас психовать будет не, не ложись сейчас психовать будет скажи же, спокойно иди игра у тебя вон своя есть куколка где наш пакат умеешь садиться покажи нам ну. Ой, молодец, ой, умница! Только первый мне. Ладно, иди, все со своим. О, так умеешь? Молодец. Еще так. Еще, еще так умеет у нас Амина. И так! и танцевать умеешь, наверное? музыку. Музыку включить. А канал-то я не знаю, я музыку то не слушаю. Умыться надо. Э. Барсикс. Барсик. Барсик уже большой, остается, всю спать хочет. А тигрулька наоборот, без стал. стала. Да, тигрулька, без а, да, ну, сейчас включается музыка? Генара, иди сюда. Опять переворачиваться, пускай лежит. Вот, иди танцуй. Нет, ты, ты с Даринкой сиди, говорю, посуду пойду мыть. Может, умоемся? Не будем? У тебя борода выросла. План тусить все.